Наверное, меня всегда интересовал э, потенциал человека. Ну, естественно, вопросы первые задаешь себе. Э, какие твои сильные стороны? Кто ты? Куда ты движешься? Я думаю, эти вопросы, э, зачем мы живем, да, эти рано или поздно вопросы задает себе каждый человек. В 1990 году, после окончания университета, пошел работать в лабораторию клинической психологии института психического здоровья. Это тоже был такой интересный опыт. Три года я работал э, в отделении пограничных состояний. Это совершенно новая реальность, это психические заболевания, это как раз поломки человека. И, собственно, тогда вот я с, с той поры меня две вещи как бы и заинтересовали. То есть, с одной стороны, меня интересовало, как с человеческим потенциалом Обращаться, да, и можно ли, потому что я в себе тоже чувствовал потенциал, но и искал как бы сферу его предложения. А с другой стороны, вот лидерство — это и есть одна из таких форм, приложения. потенциала, связанная с организацией коллективной деятельности. Это ответственность и умение организовать людей на общий результат. Всегда легче делать то, что тебе скажут, нежели взять ответственность и, и, и распределить эти роли. Есть такой интересный психолог, Михай Чиксент-Михай. Он изучал альпинистов, которые в горы ходят. И тоже не очень... Начал с вопроса, зачем они туда идут. Там риск для жизни, погибнуть можно, недоедание, холод. А они все равно идут туда и идут, так сказать. Да? И связано с тем, что, собственно, человек входит в состояние такого внутреннего интенсивного развития, когда его навыки совпадают с задачами жизненными, которые чуть сложнее навыка. Да, Россия. первый раз, конечно, да. это фантастика. И в Евросоюзе первый раз. Фантастика, да. Да. Это вот благодаря... да. Да. И постепенно усложняя задачи, ты становишься сам сильнее, и задачи все сложнее становится. Когда стал ректором, я, мне казалось, что я такой как-то очень маленький, а университет огромный. Я даже не понимаю, как, как я его могу объять, он 20 тысяч человек. Но вот теперь прошло 5 лет, и мне кажется, что я его чувствую весь. Среда университета принципиально избыточна. Хотя многие университеты эту избыточность сегодня как бы разрушают просто потому, что она очень дорогая ее трудно содержать. На вот ботанический сад, где мы сегодня, или там капелла, например. То есть огромные затраты, которые, которых в логике управления и бизнеса сегодня нужно точно отказываться университетам, потому что непрофильные активы, там их надо закрывать и так далее. Но мы принципиально этого не делаем, потому что понимаем, что да, это дорого, но это среда созревания личности и формирования личности. Она должна быть избыточной, чтобы человек мог выбрать любую траекторию и найти себя. Университет так настоящий, так устроен. Вот их пространство, они mm -hmm. сюда заходят и оживают. Они специально Ой, хотят да. здесь работать. А, Символично. Не, ну, хорошее место, мне кажется, для работы. Нормально, да, тут высокие. Это, кстати, воздух, свет. Мы на пороге новой промышленной революции, которая теперь требует массовой подготовки инноваторов, предпринимателей, стартаперов, но не простых предприниматели, а вот этих, которые исследователи, Но теперь они должны стать лидерами и научиться свои продукты быстро имплементировать в экономику, создавать импакт. И, собственно, богатство наций связано с университетами, которые умеют это делать. И для нас теперь главный вызов, как вот это все богатство и фундамент сохранив, новые процессы инсталировать, которые позволяли быстро трансфер этих знаний, осуществлять в экономику и переводить это знание в полезные продукты. И вместе с нашими факультетами мы начинаем создавать новый контент, новые задачи. То есть это тяжелейшая задача. Надо менять учебные планы, нужно менять людей, обучать людей. Вот на примере вуза я просто показываю, какие вызовы перед вами стоят, но тут любая компания с аналогичной задачей решает. Команда моя — это университетские люди, я так считаю. Это люди, которые любят и преданы университету, и живут университетом. И независимо от возраста, и, так сказать, образования, ну, так сказать, профиля образовательного или научного. Потому что вот что объединяет университет, что... Действительно, здесь остаются люди, и почему вот эта идея служения приводит к тому, что у нас по 40, по 50, по 60 лет люди работают, да. что они служат в университете, это их дело, которому они посвящают собственную жизнь, да, это их призвание. Минералы мне все помогают, это мои дети. Представляете, сколько лет я завидую музеем. Это вообще сколько они живут. 44 года. Можете представить, это очень. минерал для меня это все. То есть музей для меня это дом. Я, наверное, больше всего времени провожу в музее. Я вам нужен там в делегации или могу не, не планировать? Моя жизнь э, связана с университетом целиком. Э, пока, к сожалению, в режиме я 12 часовом нахожусь на работе там с, 12, с 9 до 9, да. То есть я этим живу, мне это всегда интересно, и я и дома, и читаю, и там, и мы с женой можем какие-то вещи обсудить, да, я там, на письма отвечаю в этом плане. Университет – это моя жизнь, и мне это интересно, и меня это драйвит. То есть я это не делаю, потому что мне это нужно делать. Я не могу по-другому, мне не интересно ничего другое, потому что это действительно вдохновляет. Сейчас заканчивается пятилетний цикл. До 20 ноября у меня контракт. И в этом смысле это такая, знаете, рефлексия этого жизненного этапа. Мне кажется, важно понимать лидерство не как способность вести огромные массы за собой. Да? Это масштаб лидерства. Да? А как способность отвечать и брать ответственность за свою собственную жизнь. Вот здесь и сейчас на конкретном месте. Э, удивительно, но... Вот так жить способны, ну, разные исследования, цифры называют, от 3 до 15% в культуре. Основная масса вообще никогда не задумывается о том, зачем она живет, как она живет, за что ты, человек, отвечаешь. да. И в этом смысле вот это умение жить самому жить свою жизнь, а не, делать, а не быть в потоке, который несет тебя и жизнь тебя живет. В этом плане я бы пожелал, наверное, нашим всем, так сказать, и фонда Потанина, и нашим коллегам, да, все-таки набраться такого, как окаянство, взять ответственность за жизнь, да, и не только свою, за жизнь других людей. Это действительно так очень интересное, вдохновляющее дело, потому что только с другими людьми ты можешь делать что-то, что на самом деле больше твоей собственной жизни. А это, мне кажется, очень такой важный мотив и очень важный, правильный смысл, который человек, наверное, должен каждый обрести для себя сам. Здесь опрыскать хотел. Ладно, пойду и это.